Madhava Jayapunjavi Madama, Jaya Jai jai jai rajatina, jai jai ramana, jaya Jaya Shri Ram Кунжаби хари, я монашива, монашива, Джая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 Шамарама, Хари Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Хари Хари Хари Кришна. Кришна Кришна Хари Хари. Хари Рама Рама Кришна Кришна Кришна Хари Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Hare Нитай Гауранга Джая, Нитай Гауранга, Нитай Гауранга, Нитай Гауранга, Гауривол, Гауривол, Гауривол, Гауривол, Нитай Бол Хари Бол, ГУРАВИ ГАУРА ЧАНДРАЯ РАДИКАЯ ИСНИДАЛАЯ КРИШНАЯ КРИШНА БАКТАЯ ТАДБАКТАЯ НАМУ НАМА БАНША КАЛПТАРУРГАСЧА КРИПАСЕНДУ БАИВАЧА ТАТИТАНАНГА БАВНИ БХО ВЕСНА ВЕБХО НАМУ НАМА СРИ КРИШНА ЧАИТАННА ПРАБУ НИКТЯНАНДА триад двойта гада дхарасрибасади гаурубхтавринда Балхари Кришна Кришна Кришна I am offering my unlimited awareness to my Spiritual Master Nitalila Aaprabhishnam Vishnupad Ashto Darsata Sri Sri Srimad Bhakti Sri Rup Sri Dhandi Goswami Maharaj. After the same awareness, I am offering my Shikhyaguru Pad Padma Nitalila Aaprabhishnam Vishnupad Ashto Darsata Sri Sri Sri Srimad Bhakti Vedad Sri Goswami Maharaj and all Vaishnava and all Vaishnava Hare Krishna. Today uh, you are hearing, you know, this is the instruction of Bhaktisiddhanta uh, Saraswati Goswami Prabhupada. Somebody they are asking to Prabhupada, oh Prabhupada, you know, you have so many devotees. You, know? you are thinking, oh, this is the my duty, this is the my duty, this is the my duty. So many you have a duty, duty. You are thinking. But among the all duty, which duty is the topmost duty? What is the duty our is the topmost, supreme duty, Haji is our mm -hmm. then Prabhupada he gave answer. So Prabhupada telling, you know, this human being is the is the, the you know very, very real, you know, very, very Rayar. also Very, very rare also and also anytime you can die also. Khyana Bhanggur, meaning anytime you are dying. So Bhaktumna Thakur, you know, Sitali, Govindada Sitali, Kamala Dalajana, Jivana, Talamala, Bhajau, Haripada, Niti. He gave an example, this is the leaf of lotus, you know, when he keeps water, he, he is the this water he is the fall down, anytime like this this human being also when you are taking when you left this brief brief but you are no the guarantee second time you can take you know this this virus can be coronavirus so many people die you know, so many people die you cannot tell you oh i am staying very long time no any time nishwasa and i will is no any nishwasa any бесвасо, несвасное, когда руддва обидчато, но не доставь, это, ну а бриб, nobody can tell this thing. Mm -hmm. So каждый, посадта, апаратва, бритакарьже, самая настро неакаре, So you are our time doing best thing here and they are doing this thing, they are, they are, looking movie, looking this, that, so many mm -hmm. you are. Basting Prabhupada telling you no know, your time, you know, never you waste in the any mundane taking mundane work. You know what you can do? You can try to as much possible, you can try to your spiritual life. You know, you try to following the your the spiritual life. You never best your this human being in the very very rare. Well, why, well, This human being is the, you know, after you know, eighty-four lakhs birth and death, you know. So you are got this human being. So this human being is the, so is the very, very rare. And Sudur Durlabh nae So Prabhupada telling only not rare, you know, meaning very, very, very, very rare. So Bhagavan Ram, he also. Telling this Ajudhavasi, you know, Lad Death is Binu Hetu Sanahi. If somebody thinking, oh, previous life, I did very good work, you know. So Lord, he gave to us this human being. Then Brahmachali, no. No, date is binu heti. Lord, he gave this human being. Death is Lord, he gave binu hetu sanahi. Without mercy, you know, he gave you human being. Если вы возьмете один you know, вы знаете, внутри так много насекомых, вы знаете, такой насекомой, есть. Так что это, так что это, так что so так что это, так что это, так что это, так что это, так что это, так But some speciality of this human being what? This is the Paramartha pradha? meaning through this human being you can attain your goal. You can attain the supreme personal and Godhead, you know. You can attain the supreme personal Godhead. So this life only you can attain this. So Prabhupada telling, Buddhiman Jini, Jini Chatur, meaning who is the very intelligent and who is very clever, But they are doing тини, эти сада нер, дехота ке, You know, this human being even he is the not eternal, not eternal. But this through this human being, one can I do? You can attend to Lord, аныан висе крама, а? Аныан висе крама, все чади дие, чарма калиан дабер честа кари вен. So, One moment, you never you best thing. You try to, you know, how you can attain your supreme personal Godhead, but is the your topmost uh, top uh auspicious, you know, top auspicious, you try to attend to this thing. it never best this human life. Прежде всего, я предлагаю поклоны моему духовному учителю. Не целила правишна Омишнупата штудрашата, Шриш Римат Бхакти Шри Сидханти Гасава и Затем такие же поклоны предлагаю моему Шикши духовному учителю. Не целила правишна Омишнупата, шту драшата. Шри Шримат Бхакти Веданти, Шрили Нарани Гасай Махараджу, всем Вайшнавам и Вайшнаве. Сегодня мы послушаем наставление Бхакти Сидханта срасвати Гасава и Прабхупада. Ему задали следующий вопрос. Прабхупада спросили его, «У нас очень много обязанностей, нам так много всего нужно делать. Что же самое главное среди тех обязанностей, которые у нас есть? Что является самой главной нашей обязанностью?» Прабхупада Зарасваддадакура ответил, он начал с того, что рассказал о редкости человеческого рождения. Он объяснил, что тело человека, в котором мы сейчас находимся, не просто редкое, а очень-очень-очень редкая. И Кшанна Бангура — в любой момент эта жизнь может оборваться. То есть у нас сейчас очень редкая возможность в принципе находиться в теле человека, трудно достичь такого рождения. И в любой момент мы можем это утратить. Гавинда Дас поет «Камала дала джала дживана тала мала баджану Он сравнивает нашу жизнь человека с каплей росы, дрожащей на листике, в любой момент может подуть ветерок, и эта капля росы упадет, с листиком. Подобным образом наша жизнь человека может оборваться в любое мгновение. У нас сами нет гарантийного сертификата, сколько мы проживем, сколько нас отведено. Посмотрите сейчас, за время коронавируса, сколько людей умерло, сколько оставило тела. Поэтому ни шваса, нахи, ни шваса. Мы никогда не можем быть уверены, когда... Когда оборвется наша жизнь совершим мы следующий вдох-выдох или нет или сейчас все закончится на это мгновение поэтому пропады с это такое объясняет что конечно у нас очень много разных обязанностей, разных дел которые зачастую мы сами себе придумываем но очень важно стараться не тратить время попусту на мирские разговоры на мирские фильмы на мирские ненужные дела почему Потому что Господь Римачанка объяснил иша Господь даровал нам рождение в теле человека по своей беспричинной милости. Это не значит, что раньше мы совершали благочестивую карму, и поэтому за наши заслуги мы сейчас родились в теле человека. Нет, это беспричинная милость Господа. Он даровал нам эту возможность родиться в теле человека. Если мы посмотрим на то, сколько бактерий даже в одном стакане воды — там больше микроорганизмов в одном стакане воды всего лишь, чем в принципе всех людей на Земле. Настолько редкое рождение в теле человека. Поэтому Прабхупата говорит, что нужно использовать это рождение для... Парамархика прада для того, чтобы достичь высшей цели жизни, то есть постичь Верховного Господа. Поэтому разумные, будхиман, люди должны использовать эту жизнь для высшего блага, для достижения Господа. Поэтому Брухпада дает наставление и тратить попусту даже мгновение, использовать все время, которое нам отведено, поскольку оно необычайно ценное только для достижения высшего блага, не тратить на мирские глупости. Oh, finish. Yes, Gurudev. Gurudev. Do you take some medicine? Huh? Do you take some medicine? Huh? Do you take some medicine? I think you are not okay. Your health is not okay. Oh no. So, so Prabhupada he told, if you want, you know, Charma Kalyan, Best benefit you want your life, then what can you do? But like telling Adho Guru Padasrai, first you can take the shelter for Guru Without mercy of a guru, we cannot attend. So, but telling, you know, they are the, who is the sad guru, you know, one is the sadhu. So guru is the so many kinds of a guru, but telling who is the rare guru, what they are telling. They are not telling like this what do you want, you know. What is the hour favorable? They are not telling this thing. He wants telling to how to our our so to say to telling one of the prayer one is the Shreya. You know, prayer and the Shreya. Prayer meaning who is the for some time this is the good, this is the but after is the bad. But Shreya is the, who is the who is the always gave eternal benefit, you know, spiritual benefit, is the Shreya. So who is the rare guru in telling you what you want? What is the favorable your mind in not telling this thing? He is telling what is the best for your life, he is telling this thing. So Krishna so what is the best benefit of our life only when without duplicity, when you follow this spiritual path, you know, when you do bhajan. This is our best benefit. Well benefit. This is the so <clears throat> but, but what doing ordinary people? They are always they are trying to, you know, what is this what our mind, you know, what is telling our material benefit, they are sometimes they are telling this thing, you know, try to attract your mind. But Prabhupada telling, no, this is not true. You can try to tell you the truth, you know. Truth Priyat <clears throat> Why they are no? if you are telling what your mind want, you are telling, then you are attracted to me, then you are doing so much life to me. If you are telling your spiritual benefit, they are telling you well, what they are telling not to eat meat, not eating peace, not, eat not eating not smoking, not drinking alcohol, not doing this, this sex. You know, they are they are telling always they are telling <clears throat> what is the tell Shastra Bhagavad then they не not attracted to you you know with the material person with telling sense enjoyment how they are become oh very good sadhu you know they telling what is the you know there but करते the, good friend friend You are always suffering this material wall. Why you are suffering this material wall? So you are the going opposite of a bhakti, you know? So you are suffering this material wall. So they are want always, for always, they are, this all disease, the finishing, her whole life, all life, here and after. Always they are staying, this is the very good life. How? When they are doing, following the bhakti, Krishna, bhakti, Amar. Тадьяв парам бандхава си Гурдев, who is the Gurudev? Реаре is, is the Gurudev, who is the understand to our suffering, why you are suffering? сахи like So you are suffering, Krishna, you are to you always they try to have our um, spiritual benefit, this, this is the rare Gurudev. You know? И если мы хотим действительно достичь парамакальяна, высшего блага, то с чего нам следует начать? Адал Гуру Падашре, с принятия прибежищего духовного учителя. Кто такой истинный духовный учитель, Сад Ведь учителя-наставники бывают раз, разные. Истинный Гуру не скажет нам того, что мы хотим услышать, то есть не будет услаждать наши чувства, потакать нам. Есть Прея и Шрея. Прея ⁇ это временное благо, то есть когда вначале что-то приносит нам удовлетворение, но заканчивается все плохо. То есть прея ⁇ это когда вначале хорошо, в конце плохо. Шрея же ⁇ это духовное благо, вечное благо. Гуруджа раньше рассказывал, что Шрея иногда бывает горькой в начале, когда нам не хочется совершать духовную практику, но потом мы получаем хорошие результаты. То есть прея ⁇ когда вначале нам приятно, нам нравится, но заканчивается все плохо. Ашрея — это когда вначале может быть тяжело, но это вечное благо, духовное благо. И вот Сад Гуру говорит как раз-таки Ашрее, о, о нашем вечном, истинном, духовном благе. Он не будет говорить нам то, что мы хотим услышать. Он будет советовать нам без лицемерия искренне совершать баджин, следовать пути духовности. Это истинный Гуру. Но есть те, кто говорят то, что нам приятно. Для чего они это делают? Они понимают. Если я скажу слушателям то, что приятно их уму, то они привлекутся, у меня будут последователи. А если я буду говорить, что не нужно есть мясо, рыбу, следует оставить алкоголь, сигареты, незаконные связи с противоположным полом, то есть если говорить то, что излагается в Чиман-Багаватам, то слушателям будет это неприятно. Ну вот, нужно от этого отказываться, от того отказываться. А большинство людей хотят наслаждаться. Поэтому уже гуру они стремятся обрести последователей как можно больше. И говорят то, что потакает по творству чувством слушателей, то есть не говорят истину. Однако Врахубада Сарасвадья Такур говорит, нет, говорите истину, говорите правду. И, и говорите сами правду и оценивайте того, кто вам говорит, потому что он вам несет. Если человек говорит вам то, что избавляет вас от мирских страданий, если он говорит вам, вам о духовном, то это ваш лучший друг. Почему мы страдаем в этом мире? Потому что мы не следуем бхакти, не следуем пути духовности. Поэтому наши подлинные друзья — это те, кто говорят нам истину, кто зрит в корень проблемы, кто понимает, что корень наших бед — это то, что мы не следуем духовному пути, не совершаем бхакти. Поэтому истинный гуру хочет, чтобы мы окончательно, полностью излечились от нашей болезни, чтобы мы смогли жить действительно счастливой жизнью, благополучно. А это возможно только, когда мы совершаем бхакти. Поэтому наш Парама Бандава, наш лучший друг, лучший благожелатель — это Гурудев. Он знает коренную причину наших проблем. А какая коренная причина наших проблем? Кришна Болиса и Джива, Анадиба, Хирмокха, Атаева, Мая, Тарадей, Самсара, Духха. Бахаправу сказал с вами Причина проблем в том, что Дживы отвернулись от Господа. И поэтому Майя бьет их. Она посылает им разные страдания, тройственные страдания этого материального мира. Поэтому... Истинный Гуру Садгуру говорит именно об этом. То есть он не потакает нашим чувствам, а говорит: занимайтесь бачным, совершайте духовную практику, и тогда ваши проблемы будут решены. Финишко, yeah. So next question, somebody doing next question. Next question is that why, you know, everybody cannot accept this? spiritual бхакти. You no know? paramarth katadhart this par spiritual word spiritual but why they they cannot accept they cannot catch to this bhakti you know somebody question to this thing prabva then prabva telling you know ordinary person very difficult to their accept this spiritual path, you know? so Krishna tells Bhagavad Gita. After many birth, birth and bath, you know, Sudrullah Prasant Atma koti sopi mahavani million, billion person, even one person they only they can come to me. So Mahaprabhu telling Brahman Brahmita Kona Bhagavaniji. Guru Krishna Prasad Pai Bhaktilatavi. You know, try to explain this law. So very, very rare person who have the Previous life, Bhaktiun Mukis Sukruthi, no Bhakti Vanuk Sukrutti. Only that person they are coming to contact to this spiritual master, coming to this bhakti. If you previous life, very difficult to you know, accept and catch this thing. So Krishna also telling Arjun, oh Arjun, who can chant my holy name? Bla Janai Purbasata Janam Basudasamarchanam. Танмуки Хари Нама Нисада Тиштади Варараджа. О, Бхарат, О, Арджун. Дженни Пурбасата Дженни Мум. Кто previous life, предыдущей жизни, в 100 жизней? Кто был в Варасиве? Кришна Варасив. Так что этот this эта жизнь, всегда может петь это. Хришна Hare Хришна Хришна Хришна Хришна Хришна Хришна Hare, Hare Хришна Хришна Very, very rare person they can chanting this holy name. And Rupa Goswami is telling <clears throat> if somebody chanting this holy name, then what happening? Then when they are chanting this holy name, you know, this is the same time happening, three things. What is the three thing? One thing is the this is the Narak, Helen, Helen's planet, then Jam Maharaj calling this Chitra Gupta. Читрагуста, читramини, афата, густа мини, секрет way, who is the take our all picture, you know. Then he the Chitragupta, the Jawa Maharaj calling this Chitragupta, oh, Chitragupta bring your register. And this name cut to here, well, why? He chanting this Hare Krishna Mahamantra. But the second thing happening, this is the Goloka Vrindavana Radharani, he telling this third dasi, oh, bring register, well, why? You can writing his name, why he chanting this holy name, one day he can come to the school of like, you know, my mad sarbhad, you know, mad sarbhad became. So third thing what happening, this is Brahma-loka, Brahma, he try to, <coughs> try to, try to, you know, this arati plate, you know, try to, he uh, making this arati plate, well why? Алло, хоен дисе бур буба махо жанна таппа сатта хоен краш дисе сатта лок, then I can doing арти туги. Why? He the chanting this holy name. So ordinary person can chanting this holy name. Very, very, you know, very, very сукурти person only they can chant this holy name. So Prabhupada gave an answer. If you have not any the fortunate how possible The spiritual life, attend the spiritual life. если санскар такая чай, если вы обсам санскар, then somebody accept the spiritual line. Зарах Бхагван, зарах пронатохой, зарах Бхагьяван, зарах пронатохой. Это все катастроны. this, who is very, very Only they can to this So, and accept this and understand very very fortunate person. accept this and listen Следующий вопрос, который задали по хуфаде с о котором мы сегодня поговорим. Почему не все могут ступить на путь бакти? Почему не все принимают духовность? Прабхупада Сарасвадья такой ответил, что обывателям, простым людям действительно очень тяжело принять путь духовности. Почему? Пахунам джанмананты. Только когда проходит очень много-много рождений, и мы накапливаем необходимый запас духовного благочестия, тогда мы можем совершать духовную практику. И такие души судор очень лапа очень-очень редхи. Праманда, Брамите, Кон, Бхаги, Бханджи, Кришна, Прасады, Бхаги, Бхаги, Латабича. Душа. Мы, души, скитаемся в круговороте рождения и смерти. Рождаемся то на, низ, то на райских планетах, то в аду рождаемся. И брамой мы были, и червяком воспорождение, кем мы только не были. Так мы рождаемся, умираем, рождаемся, убираем, умираем. И когда у нас накапливается очень много бхакти, он мог оскрыть то есть духовного благочестия, когда мы гьята или агьято, осознанно, либо неосознанно соприкасаемся с своей штамме. Например, совершаем по Парикраму, даем пожертвования, слушаем Харикадху, даже случайно, если это происходит, слышим Святое именно улицы. улице. И вот когда мы накапливаем запас духовного благочестия, благодаря тому, что соприкасаемся с духовным, тогда по милости Гуру и Господа мы обретаем семечко Бхакти, семечко приятного служения, и можем совершать духовную практику. Поэтому если вот этого запаса духовного благочестия не хватает, Душа не может вступить на путь духовности, ей просто не хватает сукрития, не хватает духовного благочестия. Кришна пояснил Арджуне, кто может повторять святое имя. Кришна сам объясняет, что лишь тот, кто сто жизней безупречно поклонялся Васуде и может повторять святое имя Господа. То есть, поэтому, если у кого-то не хватает благочестия, если кто-то недостаточно в прошлом соприкасался с духовным, он сейчас не может совершать баджан, не может заниматься духовной практикой. Сейчас у меня компьютер немножко подвес. с вами описывает, что происходит, когда кто-то воспевает святое имя, когда кто-то совершает духовную практику. Происходят три события. Во-первых, во аду, на раке, Ямарач своего слугу Читрагукта. Кто такой Читрагупта? Читер это означает рисовать, фиксировать. Гупта скрыто. То есть это тот, кто записывает все наши деяния. Мы иногда думаем, что мы можем от кого-то что-то скрыть. Это не так. Все записывается, все фиксируется. Четерогопта – это тот, кто записывает все наши действия. И потом, в конце жизни, когда мы оставляем тело, согласно нашим деяниям, определяется наш дальнейший путь, наше наказание и наша дальнейшая судьба. Когда мы повторяем святое имя, Ямараш, полубог смерти, справедливости, зовет Четерогопту, того, кто фиксирует наши действия, и говорит, вычеркни имя того, кто повторяет святое имя из списка грешников. Потому что он повторяет святое имя, и поэтому все последствия его грехов разрушаются. То есть кто-то успевает святое имя, очищается от всех своих грехов. Это первое, что происходит. То есть все наши грехи перечеркиваются, аннулируются. Второе, что происходит, когда мы повторяем святое имя. На голоке Вриндава наша мать Дараня зовет своих спутниц и просит принести ей список ее служанок. И говорит, я впишу туда в конце имя того, кто повторяет святое имя. Потому что если человек повторяет святое имя, значит однажды он достигнет Наголоки Вриндавана и станет спутником Господа, сможет служить Шиматера Дарани. И третье, что происходит? Из ада, из списка грешников человека вычеркнули. Нагологе Вриндавана его, его, его уже ждут. Поэтому что происходит на Брама Локе? Брама готовит тарелочку, с помощью которой он будет приветствовать, чествовать того, кто поднимается по планетарным системам, проходит бур Боба, Джана, Тапа, Махалоку. И Брама будет приветствовать такого человека, потому что он возносится до самой высшей обители, до Галлоки Вариндавана. Поэтому кто повторяет святое имя, он обретает сразу три блага. Он и избавляется от грехов, то есть он не попадет на адские планеты. Его будут считать на Галлоки Вариндавана, и сам Брама будет приветствовать его, отдавать ему почести. Кто же может повторять свое имя? Только тот, у кого очень много сукритий, духовного благочестия. Поэтому, если нет самскар, если нет впечатлений, связанных с духовной практикой, если не хватает сукритики духовного благочестия, человек не сможет заниматься духовной практикой. В падай Сарасвати Такура описывает также, кто может слушать Харикатху. Только тот, у кого есть милость Господа, только он сможет и послушать Харикатху, то есть у него появится такой шанс и понять ее. Yes, yeah. so so Prabhupada telling who is a very very fortunate person, only they are take solendary to Lord and they are understand to mercy of Lord. You know, everybody very difficult to do. They are understand to mercy of Lord, very, very fortunate person. And Prabhupada telling, you know, essence of all scripture. What is the essence of all scripture? Essence of all scripture. This is the bhakti, bhajan, no essence if really so Mira Miriya, you know, she's telling one word. So, so. You know, so many people reading this scripture, they are scripture, they are, they are So many scripture they, are reading, but they are not you know, intelligent. But who is the rare? is the Pandit, you know. Intelligent person, well, Prema, this is the dhai akar, two and a half letter. Prema is the two and a half letter. Who is the understand this? Is the Prema, love. You know, in the blood of spirit of Krishna, who is understand this is Prema, only that person, only Pandit, without any word, this is the police, you know. And this is the conclusion of all scripture. So Mahaprabhu, When he defeated this big, but you no know, he is Kashmir. He is a very, very learned person. Saraswati herself, you know, she gave benediction to him. He asking anybody cannot defeat this material wall. So he hold all he is the, you know, control. World, he's the, all is the conquer. But when coming to Mahaprabhu, Mahaprabhu easily he defeated this pandit. You know, easily he the defeated this pandit. Then he became very, very, very, very sorrowful. Like, what happened? I am depicted to the very big, big colors, but he's very small boy. Only like 15, 16 years. You know, very, you know, young age, he depicted to me. Then he thinks maybe, you know, maybe the mother, maybe Saraswati is the very to me, You know, Then Saraswati herself, goddess, <coughs> she is herself, he is manifested manifest his dream. Well, oh Pandit, you know, I have two kinds of mercy. If he are, I am not doing rare mercy, only I can give some material degree, you know, material degree I am gave to him. Oh, I am PhD, I am a doctor, I am engineer. Then what he doing, Whole they become one assess, how the assess whole day, this is the working, working, carry this bag, this, is, this is rice, this is the sugar, this is the ghee, but what is he eating grass, you know? Like this, you know, I became one doing one a to him, but when I do mercy, you know, mercy, then I take to him and take meet with my Prabhu, you know, today you meet the whom he is, Ordinary person, is a my master. He is my husband. You know, you think your study is a completely your, your study is completely uh, successful, so you can go and take shelter to Mahaprabhu Lotus Pit. So Mahaprabhu, when he came to Lotus Pit, Mahaprabhu, then Mahapar telling, oh, Pandit, Vidya padik, na why you are study Krishna bhakti Jani Knowing to this Krishna bhakti се жади на хилля таби видья ки вы study so many scriptures. They are this, they are. But you are not doing bhajan. Then what happened in this Когда вы left this body, бидья ба паура With you, nothing going. Any kind of any degree, never going, you or India, last time they Гопал наам саттья, саттья вала гаттья, саб кови ваа жута. Meaning, how much you chanting this holy name, only this thing going with you, without this holy name, what you are doing your life, this is the complete waste, you know. You, your life becomes useless, you know. Useless to your life. So, Prabhupada telling, who is the real intelligent? There is the intelligent, who is the bhajan? telling. Ettaka Mahantha to Visharbapari Hari. Mahapru tell this intel this pandit. Ethaka Mahantha. Mahatham. Who is the illusion is the finishing? What they are doing. They puja you know, one painted, they are worship to Lord. You know. So Prabhupada telling who is a very, very intelligent person. They are understand to what is, the, you know, what is the, our duty, what is the, our goal. This is the bhakti, bhajan. So Prabhupada telling very, very fortunate person, only they can understand too, you know, this how this spiritual life is the, very, very important. So Prabhupada telling Alpa Samaditavarana. So who is the, then they are gave some time to learn, you know, they are very intelligent person. But who is the complete police, their time gave here and they are doing this thing, they are doing this, so many doing this thing. Но они никогда не время Кто время говорит, понимает, это очень, очень человек. время Далее Прабхупада объясняет, что только удачливые души могут принять прибежищего Господа и постичь, осознать, что Господь пролил на них милость они могут приблизиться к подлинной цели жизни, потому что подлинная цель жизни, суть всех писаний, суть вообще всего — это бхакти, паджан, то есть преданность Верховному Господу. Кто такой пандит? Подхи пар джак майя, пандит на кое, акшир премка, падхи со пандит хоя. Кто такой пандит? Пандит — это не тот, кто знает очень много грамматики, философии. Пандит — это тот, кто знает… То есть тот, кто знает язык любви, язык любви к Верховному Господу. Только такой человек может именоваться бандитом, а не тот, кто знает материальную мирскую грамматику. И это можно проиллюстрировать на примере того, как Махапрабу победил Дик квинджай ученого, который по милости Сарасваде побеждал всех философских дебатах. Но когда его победил Махапрабу, этот бандит очень удивился, потому что махапрабу тогда был еще очень юным, немая бандитами, ему было 15-16 лет. И Диквинджай пандит, этот непобедимый ученый, был поражен. Как этот юнит 16-летний меня одолел? Меня же благословила сама матушка Сарасвати, что я буду непобедим в спорах. Как же так получилось? Возможно, матушка Сарасвати гневается на меня, и поэтому меня одолел такой юный знаток, такой юный учитель грамматики. Поэтому дикый джай пандит начал молиться Сарасвати, повторять мантру, посвященную ей, и она явилась к нему и объяснила. Сарасвати сказала, «Дорогой пандит, у меня есть два вида милости. Одна ложная, другая истина. Когда я, богиня знания, богиня речи, проливаю на кого-то неподлинную милость, такой человек становится знающим с мирской точки зрения». То есть он приобретает ученые степени. И к чему это приводит? Он просто работает. То есть он обретает материальные знания погружается в материальную деятельность. И он уподобляется поэтому ослу, который везет на себе сахар, ги, рис, и кушает только солому, сухую траву. Также человек, он работает, работает, работает в поте лица, и небо белого не видит, потому что полностью погружен в мирские заботы. Это неподлинная милость. То есть когда кто-то имеет, обладает мирскими знаниями, это ложная милость. Сарасвати, богиня Знания. Что же является ее подлинной милостью? Это человек, встречается с Господом. И поэтому Сарасвати сказала, Диквинджай, не победил непобедимый пандит. Сегодня ты обрел мою подлинную милость, потому что ты встретился с моим прабу, с моим господином, то есть Махабрабу, ты встретился с Господом. И в этом и был смысл твоей учености, в этом и был смысл того, что ты изучал. То есть знания не цены сами по себе. Знания имеют место только тогда, они полезны только тогда, когда они помогают нашей духовной практике. Поэтому Брахмапати разводит окур, а, объяснял, что такое знание. Он объяснял, видя пары Кена, ради чего мы учимся. Кришна Бакте Джанивары, ради того, чтобы постичь Господа. А иначе какой смысл что-либо изучать? По, поскольку ничего, нахичали ничего не отправится с нами из мирских знаний дальше. То есть, если мы сейчас накапливаем материальное знание, мы оставим это дело, и что? И все закончится, мы эти знания с собой не унесем. Когда человек оставляет тело, в Индии его несут четыре человека на своих плечах труп, и повторяют Рам нам сати хэ, гопал нам сатя хе, тяхе, они повторяют только имена рама, только имена Господа Кришна, это истина. Все остальное является иллюзорным, это приходящее благо. Потому что когда мы оставим это бренное тело, что с нами отправится дальше? только тот запас духовного благочестия, которое мы наработали в этой жизни, и в прошлых. Все, все мирское мы потеряем. Поэтому разумные только те, кто совершает духовную практику. И поэтому Махапрабу сказал дикви джайпандиту, что самое главное это совершать духовную практику. И все знания нужно использовать только для того, чтобы постичь духовность. И поэтому этеки маханта саба Сарва-Парихари. Великие души отрекаются от всего мирского и чему посвящают себя с решимостью следуют духовной практике welfare uh, benefit how your life become good benefit welfare benefit, benefit so everybody try to search this thing but what happening this materialist person they don't try to have his own belief here how they always try to have welfare to somebody else you know always this material benefit material thing they are trying always their time to the best game to, you know, mm, how another life becomes successful, how good to benefit another person. But that they, they don't understand too, this is the not their bell, bell, bell fear. So, what what are doing with the children, then what how they are wasting time? Playing. Hold their playing time the thing. When is the young, then what they are doing? This material, you know, maintaining this material life, their time wasting there. When they are some old age, that their time, how they are doing, you know, they are how, you know, how they are collecting this money, keep some money for this family, and it, how this body they are kept, kept nicely. The always this way they are, you know, this way they are all time wasting. Then you know, So Anukana Jatana Garitata Nijur Swartha Udana said they kajaya, Jagatalog Jagatin Swarthangar Jana, Nithuswart Udasan Taki. So always try to mostly person how you know this material benefit material make benefit, this own benefit, how they are became, they are not used this time, you know, they are not given time. So somebody telling, <coughs> well, you know, when a young person, another Indian, they are some. Now you are young, very young age. You know, hard doing chanting, doing bhajans. When you are becoming old, you know, old age. That time try, okay, chanting some round. Now is doing sense, sentiment, enjoyment, looking here. They are going to enjoyment. So, But Prabhu baateling, na habisatkar kathakar karmo vidhi, khetre karm vidhya. Parom taathi gnae, karan baalekele shikha na karle if you are childhood. When we are young age, if you're not following the spiritual path, with the old age, you try to follow the spiritual very, very, very difficult. Why? What is the impression? Impression coming your childhood. This is the whole life sharing this impression. If you are young age, you are following this Krishna, this good impression staying your whole whole life. So from so you try to have your own here. how life becomes successful, you try. Enough? Прабхупата Сарасвати Дакур говорит всем нам постараться следовать тому, что принесет нам подлинное благо, истинное благо. Материалисты обычно люди об этом не думают. Они погружены в свои мирские заботы. На что они тратят время? На свои бытовые нужды и на то, чтобы порадовать других. Но это не принесет подлинного блага. Обычный человек как проводит свою жизнь? В детстве он играет, в юности наслаждается, потом повзрослев зарабатывает деньги, заботится о своем здоровье. Так проходит вся его жизнь пустой в том, что связано с материальной деятельностью. Он не думает о подлинном благе, о том, что принесет ему настоящее счастье. В Индии зачастую говорят, зачем сейчас в юном возрасте совершать баджан? Да разве время сейчас? Вот потом, в старости, уже спокойно, на пенсии будете думать о Господе, поклоняться Ему и молиться. Но это не так. Рабхатас Расвадия такой объясняет, что если в юности, если в детстве не заниматься духовной практикой, потом в зрелом возрасте, в почтенном, при возрасте очень тяжело будет это начать делать, потому что впечатления останутся с нами. Те самскары, то, что отпечатывалось у нас с юности, с молодости, оно будет пребывать с нами и мешать духовной практике. Поэтому нужно как можно раньше задуматься о своем духовном благе, корненом благе. Finish. Finish. Okay, can tell, any question, anybody? Есть вопросы? А я могу спросить? Да, Отлично. конечно. Если пока там никто не готов еще. Я правильно поняла, что первое, если ну, стараться ну, больше кругов, и времени на, другие, на другое мало остается, поэтому можно слушать лекции во время того, ты что ты что-то делаешь дома. Потому что обычно бывает мнение, что это мы совершаем оскорбление, и вот как бы не очень правильно, значит, и слушать. И второй момент, что не хватает времени, чтобы читать книги. Достаточно ли будет повторять харинам и слушать лекции? Или все-таки нужно уделять время книг? Ah. Can we listen to -ha when we're doing something? Because somebody told that we can listen to Uh, very carefully. Uh, don't do anything. Just sit and listen. Is it possible to listen and at the at the same time do something, or it will be fans? If you, if you not, if you have some time, your time necessary. Sit down. Very. Uh, be carefully. You can listen in Hari Krishna. This is the best. You know. This is the best thing. But sometimes some so much working if somebody, you know, somebody so much working, and at that time, you have no time, you know, okay, you can do some work and listen. But you have, but, but this is the best is the when listening Harikata. This is the, you know, by love and affection, by nice, you can listen, this is the best And sometimes we don't have enough time to read books. Is it enough only chant harinam and listen harikatha and don't read book? Or well, it is necessary to read book also and not not enough harinam and harikatha. Yeah, it, if you listen in harikatha also, you know Gurudev lecture, Swami Maharaj lecture, some senior person. This is also good no problem. You have not so much time reading some scripture. Ответ на первый вопрос – лучше всего, конечно, сидеть и слушать Харикадху, полностью погрузившись именно в нее. Если время позволяет, лучше всего делать именно так. Но бывает, что времени мало, тогда можно совмещать. И что-то делать и слушать лекции, Но лучше всего, конечно, погрузиться именно в Харикадху. А второй вопрос относительно книг. Слушайте харикадху Рудела, своим махараджу других старших вайшнавов. Если у вас не хватает времени на книги, ну что поделать, да? Тогда только Харикадха. Если есть время, то есть это не проблема, да, если не хватает времени на книги. Если есть время, читайте книги. Анангамохан э, из Краснодара, руку поднял. Харибо, Харикришна. Uh, вопрос такой: вот если у человека есть запас сукрите, но этот запас никак не проявляется его внешней деятельностью, видит ли Вайшнава, видит ли Саду, что у человека этот уровень сукрити очень высокий? Good. If a person have so much sukriti, but this is like covered, it uh, don't appear in activities of the, on this person. Uh, is Vaishnava, are Vaishnavas see that type of Sukriti and understand all oh, this person have so much secret? Oh, If uh, somebody has so much sucriti, yes. but don't but don't uh, do so much nice bajan according to this Sukriti, like keep Sukriti inside and don't do nice bajan. Vaishnavas see this Sukriti. They understand this person mm -hmm. have so much Sukriti. Yes, yeah. so you now when, when some are Sukriti, you know, easily, you know, there are some coming interest, chanting this holy name, following this spiritual part, if you have good Sukriti, easily, you know, they can do this thing. Easily they can do this thing, have Sukriti, easily. They can, they can stay in without chanting, without service, they can stay, right? Гурдев говорит, что если у нас есть достаточно сукрити, мы как бы от него не спрячемся. У нас будет интерес к хренаму, к духовности, к служению. Мы не сможем жить без этого. То есть, как я понимаю, не может быть такого, что сукритии есть внутри, но оно никак не проявляется. Если оно есть, оно проявится в виде интереса к духовной жизни. А если не проявляется, значит не хватает сукритии. Значит, его мало. Есть еще вопрос. Okay, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hari Hare, Hari Rama, Hari Rama, Rama, Rama Hare. Hare.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 Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Хари, Хари Хари, Хари Хари, Хари Хари, Хари, Хари, Хари, Хари Арирама, Арирама, Арирама, Арирама, Арирама, Арирама, Арирама, Арирама, Арирама, Арибо, арибо, арибо, арибо, арибо, арибо, арибо, арибо, арибо, арибо, арибо, арибо, арибо, арибо, арибо, арибо, арибо, Uh, before I have given some slok to everybody, uh, remembering, you know, Labdha Sudur Labamudam Nirdehadhyam Adhyam, Qomar, You can ask somebody you know this shlok? and <laughs> Калмара это Кто-нибудь помнит это еще? Anybody remembering? Anybody know this Кто-нибудь mm -hmm. знает Anybody can speak who is the remembering any one Кто-нибудь, кто помнит хотя бы одно слово, скажите. Я могу сказать шлопу, могу все. Лабхласудур лабхамедам бахусам баванте, мануш ямартхадам, анитяма пихатхира, турнам это я вам, Это спасибо. Есть Any ли я, я могу Вы скажите все пока, почему? Чтобы мы отсиделись. О, вторая слога. Анридыхам, Адиамсу лапхам, Судур лапхам. Плавамсу калпам, гуру, харам. Маяна Кулиена на Пхасватаре там. Пуман на oh, на от Махам. О, спасибо. О, Гомара чари траджио. дарман Да, забыл. Энни слог, индулега? Мне? Любая уже. <laughs> Я в телеграм скинула всем. Можете посмотреть пока. Подшумок. Yeah. Uh -huh. Подглядеть. Ахар, Нидра, Бхая, Майтунанча, Таман, And, and, and, and anybody, anybody, any Еще uh, шлок. Любую шлоку? Да уже мне кажется любую. Огорнить, да. Гурудев, ва человеком на носах. Джихфо вегом, Ударопастко вегом, Кротхо вегом, Саром. Все, перепутал, забыл. Раган, Раган. Спасибо. Адам приедет на 20-й день. Окей. Ани, ани, ани, ани, ани, ани, ани, ани, Any any slog, you know <coughs> Naraini. Okay, next time you can tell next time you are try remembering this three slog. Okay, next mm. time try okay. tell me. Okay. В следующем okay. раз Город же просит повторить эти слойки. Я их скинула в Телеграм и Ахара Нидрам тоже в Телеграм скинула. Её не было раньше. Try to, try to okay? и, знач... и значения постарайтесь тоже запомнить, желательно, этих слов. Бхану Кришна Дас, Дадхар Ананда Прадайни. Санатана дас, Jaswad Anandan, и Бриндавана дас, Санатана дас, Аннаг моха на праву, аэр... Аннаг мохи, ананда прадай, аинду лекха и Мадан моха на жена, Мадан патне. Патна да Дини Диди, Вишакха Диди, Мада Прия Прабху, и Амаль Кришна, Аананд, Аананд Махан, Найна Мани Манжери, Мани Манжери, Бриндаван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 You are walking, going okay now? Yes, little bit. <laughs> little bit. Oh, what is the corona there? Situation of corona? Uh, officially increasing, too much increasing. Yeah, okay, but no died so much people, yeah? Uh, not so much. I yeah. This is the, not so much dangerous, yeah. Yes, this new type is not so much dangerous. Okay, okay. Okay. are you? You're working, going okay? yes. And many, many works. Маниманджири, Маниманджири, Mani Manjari, okay, Harswa. So. Mani Manjari, okay. okay. Your health, okay? Okay, Gurudev. And your daughter, she's the okay. Yes, okay. Кришна. Okay. Okay, Ананда Мухан, хорошо? Все в порядке, спасибо. Окей. Бриндавана Чандра? Окей. Амала Кришна Прабху, хорошо? Есть, Городев. Есть. Окей, окей. Анда как у вас дела? Меня? Да, да, да. Yes. Вы у нас одна. I am fine. Thank you very yes. much. Переведите, yes. пожалуйста, что я готовлюсь э, к служению на алтаре, но выхожу уже, пока предлагаю только пищу, но арати не провожу еще, не, не могу запомнить вот как раз там мантры все. Все препятствуют Арчина и нас контемпел. Ок, ок, ок, ок. Садми сакти, арсуа. Да, да, да. анна, анна, Ночь не Мадам, мадаман, мадаман на на стеньгу, испытывает. Yes, yes, he's А какой у нас есть? Красный в краснодаре Краснодара. А на Ананга Мохан, про вас из Краснодара. Ананга Мохан. О, My wife in Zoom. Now in Zoom my wife. Yeah, yeah, yeah. yeah. Anandini. Анна Денье, да, в Самарте, там. по заднему фону. Да, явно, две Я разписал. Да, да. Да, да. да. Да, Yes, Gurudev. When you do you marriage? When? Uh, in February. Okay, Pasiva. Thank Anad you for Braday blessing. Hariswa? Yes, thank you, Gurudev. Yes, thank okay. you. Oh, Pasiva. And uh, Sanatan Prabhu? Hariswa? Yes, yeah, Gurudev. Okay. Окей, okay. фасилит. And just a nan dan, just вас не слышно. And how your wife? How your вас не слышно. А где оно, Порно? Верно, Пуна. У вас микрофон выключен, еще одна она пробовала. Радхараммана, Прабху. Окей. Окей, Господи. Верно, Верно, Верно, Верно, Нараяни, Бханадулари, Нараяни, Баларам. Кришна Гурудев, дандават пранам. Да, Баларам. Баларам, хия, хия, Харикадхан. Хия, Смахараш, дандават пранам. Баларам, окей, Браву, Баларам, Браву. Yes, Maharaj. Okay. So, so so good, Maharaj. Thank you. Your health is okay. What? How are you? My health, health, health. Uh, thank you, Maharaj. My health is okay. Ah, uh, okay, uh, okay. Are you? You health? Yeah, yes, okay. <laughs> And Aranya health okay? okay? Okay, Guru Dev. Okay, thank you. Okay. Christmas. Okay, okay. Thank you, thank you, everybody. Okay, Basiva. Она, да? а, наверное, ушла. Хари-Кришна. А, нет, ты там давать. хари Кришна. Рад, рады. хари Окей, хари Городие. Дай, Городи! Дай, Городи!